Да, пацаны, конечно, мощные. Чё они все расхватили? Мне даже ничего не оставили. А, хорошо тут пахнет в подвале. Правда, не видно ни хрена. Уже хорошо, уже прогресс. Прогресс пошел. книга есть у нас. Дал знак, пацаны. Да у него пластинку заело. А, а, вот да, вот здесь есть отпечатки, я прям вижу. Вот они, вот, вот, отпечатки рук, если ты не видишь. Ты тоже не видишь, они есть. Отпечатки рук, это полтергейст, поздравляю, ребята, это полтергейст. Предположение на то, что это полтергейст, что скажете? Я думаю шанс вероятности успеха где-то 80 Тихо, я спрятался за кустиком, мне хорошо. Главное дышать, успокоиться и не волноваться. Дай знак, дай знак. О, дала. Дала знак. Спасибо, удачи не помешать, я кажись мертв. Ладно, окей, я пошел. Я, короче, предлагаю уезжать отсюда. Да, я сдох, они предлагают сразу уезжать. Увидимся, вот наверное, мой труп, ты... увидели, я был наживкой, знаю, а они уезжают. Но... Это великолепно, великолепно. Я сразу сдох, и они сразу, короче, текают, текают ливают. Давай уезжать? Давай. Почему нет? Хорошая идея, по-моему, нет? Эй, Хьюстан! Хьюстон, ответьте, пожалуйста. Слышу сверчков. Ты слышишь сверчков? Они так... Я короче в туалет сейчас быстро сгоняю, окей. Д Давай, мы тебя ждем. Ждем мы тебя. Окей, хорошо, хорошо. Приходи скорее, Элла Мартин. А Походу девушка, вытянцем. хз. Ну минуту две, три, пять, двадцать. Да долго, долго понимать. было долго мы уже тут призрака нашли вот все нашли сделали смотрю температуру общем, пошли 4, градуса. 4 градуса 4 градуса вероятно это комната призрака вероятно но это не точно а, вот она нет. вот она стоит фотка ее фоткой фоткой вот она ай моменто. Где дело вот она фоткай. хорош все я сфотку а чего она такая красивая уходи ты, дура да? тупая ты сейчас пойдешь к ней я побегу к ней. На свидание. Дай знак, знак, дай. Дай знак. Она не отвечает вообще, что там Хоть Убей кого-нибудь, скажи, алло. Скажи, чтобы она начала. Начни охоту. Эй, призрак, начни охоту. Давай начинай. О, о, давай, давай, давай. Давай знак, давай знак, давай знак. Начни охоту, начни охоту, начни охоту, давай знак. Чур, машину Мама, я забираю себе. Позвать. Потому Если что я машину нашел. Что... Моя машина. Ну ладно, так и быть, 5% от продажи машины я вам дам. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ну вот и договорились. Опа, прям при мне на моих глазах наследила. Вот без стыжа. Веником как дать, блин. Я пошел за термометр. Вы там живите. Размножайтесь удачи. Пацаны! Ч такое? Че вы все попрятались? Перепукались все. <реклама> они, они тупо ушли от меня. Они бросили меня и убирают Вот именно зачем вы двери закрываете? Кто такой Литэс? Не знаю, это явно какой-то мошенник. Может, это Хватит. импостер? Ой, она... Пока. Он Пока. Я как бы вот тут типа Ой, спрячусь. Кто тут курил уже? Накурят эти школьники. Что, что нам еще осталось? А, у нас... Так, у нас все выполнено. Так, все можно уезжать? Горю ну, в принципе, мой. как я и говорил. Горе, так горю Я, пять, пять, в принципе, знал пять, это пять, давно, пять. давным Его очень... Охота я, была? Ну, просто мастер, ну что. У меня 21. У меня 14, блядь. Погнали, у шанс. меня 21. У меня третий Есть приложение. Руки и сердце, разве что? Ну, давай, кому, кому. У тебя три варианта. Я выбираю вот это, вот это вот. Улитас выбираю. Там скример, а ну, там иду, скример, иду. я не знаю. Что там, Что там? Да, что там? А вот ну, подойди к двери, подойди к двери. А ну, подойди к двери. Подхожу. Что? И. Подошел? Да ладно, ладно. Ладно, там, там должен быть скример был. Давай я типа сделаю вид, что я испугался. Давай. Ух, Ух ё, вот ё, твою верну, налево. Смотрите. Испугался, вот ты, конечно, да, мастер, Буду мастер. Обна... обманул меня, обманул. Ну, который там три этажа? Я Нет. Да, это да, это давайте тоже. его, он Нет, прикольный, дом... он классный. Но он атмосферный. Атмосферный, атмосферный. Давайте там, там его. Атмосф... атмосфера хуйня, там атмосфера хуйня. Да хорошая атмосфера, ты просто не распробовал, ты не гурман, я знаю Вот он, вот, эта атмосфера Ах, Вы чувствуете это? Не да Да вам не понять просто А кто, кто там палит? смотрит в фургоне? Кто там палит в фургоне? Смотри какой О. Смотри какой черт засел в фургоне, сидит, а мы тут работаем А он потом же зарплату получает нашу, когда мы подохнем И будет себя чаи гонять 5. Я где-то 3 градуса видел Стас Термометр. Да я сейчас... Да я сейчас, сейчас я иду. 2 градуса тут. В, в унитазе холодно, повторяю, жопа примерзнет. А тут пиздечная горелка МП и чуть еще не вая температура. А никто не выходит. Тут а вы выходит. когда мп нашли? Только что было. Печатает, печатает, напечатал. У меня есть банка краски. Кому надо? Продам недорого. Тут бублик, вызвать этот... Кого бублик? Что? Да бублик, что вызывайте билой происходит. Какой бублик? Дай бублик. Я хочу бублика. Да не бублик. Ну не бублик, а это, что происходит? это бублик? покупай краску. краску недорого. Сколько? Двадцать пять долларов. Бля! А че а кто фонарик выкинул? Люди деньги тратили, а вы так вот. Его убили. убили? Ну вот правильно, он фонарик выкинул, его и убили. Вот так будет с каждым. Ой, тут какие-то эти... Бегу-бегу. Ой, кажется, я мертв немножко. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист «Пласмофобия». Пласмофобия, да. Давай, удачи.